Привет! Меня зовут Дэвид, и я сейчас за три минуты познакомлю вас с фантастической революционной возможностью на рынке цифровых валют. Цифровые валюты – это однозначно будущее онлайн-платежей и самый горячий предмет обсуждения на финансовом рынке в этом году. Все началось в 2008 году, когда в интернете появилась революционная цифровая валюта «Биткоин». Всего лишь за 5 лет эта валюта выросла в цене с 1 цента до 1000 долларов за один биткоин. Сейчас биткоин – это общепризнанная и широко используемая валюта. Тысячи людей заработали деньги на этой валюте, и ее освещали в СМИ более чем 75 раз в прошлом году. Биткоин был одной из самых удачных инвестиций 2013 года. Однозначно наступила новая эра цифровых валют. И сегодня у вас есть уникальный шанс принять участие в выводе на рынок новой валюты OneCoin. OneCoin – это криптовалюта нового типа с фундаментальными ценностями, лежащими в основе инноваций и доходности для владельцев монеты. OneCoin выводится на рынок через образовательную программу, в ходе которой вы изучаете стратегии игры на рынке и прибыльной торговли криптовалютой. Вместе с обучающими пакетами вы получаете в подарок тренинговые токены OneToken. Токены дают вам возможность торговать на нашей бирже вместе с тысячами других участников, закреплять ваши навыки на практике и зарабатывать на знаниях, полученных в нашей Академии. Как только вы почувствуете себя готовым торговать криптовалютой, заходите на биржу и торгуйте OneToken. Став участником программы, вы получите доступ к личному кабинету, где сможете изучить концепцию OneCoin, получить доступ к обучающим пакетам, отслеживать рост своего бизнеса и читать последние новости компании. Наращивайте портфель токенов через сплит-программу. Сплит-программа позволяет удваивать ваши токены. Каждый портфель токенов может пройти через сплит один или два раза, а это означает, что вы можете удвоить количество токенов менее чем за 10 недель. Активное участие в сети One Network дает вам возможность продвигать монеты OneCoin, выстраивая свою собственную команду, за что вы можете получать солидное вознаграждение. Наш маркетинг-план позволяет вам развивать успешный бизнес, помогая людям вокруг вас зарабатывать на растущей индустрии криптовалют и особенно новые монеты OneCoin. Заходите на биржу и торгуйте OneToken. -ами. Используйте этот шанс и зарегистрируйтесь прямо сейчас. Мы находимся в стадии мягкого запуска, и количество позиций в этой фазе ограничено. Если вы хотите зарабатывать на криптовалюте и построить свой будущий успех с OneCoin, сегодня ваш день. Заполните простую форму регистрации, обеспечьте себе хорошее будущее и присоединяйтесь к нашей сети One Network.